Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале МариАрт Живопись Маслом. Сегодня мы с вами напишем морской пейзаж. Попросили нарисовать разноцветное небо, море и маленький кораблик. Ну вот я такой сюжетик выбрала. Немножко все таки у нас будет песочка. Ну то есть на первый взгляд работа такая много деталей сложная но я покажу как вот нарисовать более по простому ну думаю сложности не вызовет подписывайтесь на канал если не подписаны обязательно включайте колокольчик чтобы не пропускать когда новые видео выходят и мы с вами приступаем сегодня буду разбавитель использовать тройник для того чтобы все вот эти растушевочки, все было легко, плавно делать. Кисть синтетика скушенная, холстик 30 на 40, поделила приблизительно пополам, синеньким цветом в небо не лезу, чтобы не зеленило, как вот приблизительно, и линия горизонта чуть-чуть выше середины. Вот здесь намечаю такую неровную линию. Это у нас будет волна: чуть-чуть повыше тоже там у нас отмечаем а светлая часть водички будет и вот смешиваю а, белила а, желтенький такой светлый светлый желтый можно неаполитанскую брать если нет неаполитанской то есть разбеливаем желтый. Ну, как можно без нее до да, разбеливаем желтый чуть-чуть коричневенького добавляю и вот постепенно у нас получается Левый край будет более светлый, и постепенно мы будем вправо уходить такими более темными оттенками. Вот я беру неополитанку, да, с желтеньким, уже можно туда капельку добавлять красненького. Совсем прям идеально плавные соединения растушевки я не делаю, то есть, у меня какая-то вот такая полосатость, но все-таки присутствует. Вот добавляю чисто белого, в желтый втираю, чтобы было немножко посветлее. Это такое большое желтое пятно. Желтый с красный, оранжеватый да, но ну, еще такой он еще с белилками. То есть не особо яркий. Да, тут постепенно как бы переходим в более темный. К линии горизонта делаем более оранжевый облака это все остальное мы добавим потом мы сейчас сделаем а, нам надо сделать общий тон вот этого неба с такими какими-то растяжечками да? вот я добавляю к низу даже краплак красный линию горизонта можно вот так отмерить если не получается, да, ровно можно так вот отмерить, даже под линейку. Можно ей сделают, приклеивают малярный скотч тоже, как бы, но чтобы линия горизонта была все-таки ровненькая. Вот сюда, в темную сторону, можно также добавить желтых, более светлых оттенков, но немножко. В основном все-таки она у нас вправо становится темнее. И вот так вот втираю более такие красноватые тенки. Самый верх, видите, не закрашиваю. Там у нас будет сирене Вот я беру крапла красным, ультрамарин, <coughs> ультрамарин светлый, немного белил и закрываю. Пока я соединение с желтым не делаю, сделаю потом. Добавляю еще больше белил, больше ультрамарина. То есть, смотрите, фиолетовый этот получится, смотря, сколько чего вы добавите. То есть, если вы хотите, чтобы он фиолетовый больше в синий уходил, то есть добавляем, значит, чуть больше ультрамарина. Если такой э, более красноватый, тогда краплака. Опять-таки, если нет краплака красного, можно, в принципе, добавить краплак розовый. Можно, если как бы ни того, ни того нет, попробую взять карминовую. И вот сейчас вот аккуратненько соединяю сухой кисточкой. Стерла, как бы сделала переход в желтый. Этим же фиолетовым внизу, вот около линии горизонта, сухенько-сухенько, красочки вообще очень-очень мало на кисточке. Затемняю линию горизонта. Еще смешиваю фиолетовый, ультрамарин краплак красный прорисовываю аккуратненько чтобы ровно была линия горизонта не спеша и оставшееся море я заполняю в основном Ультрамарин, но где-то подмешиваю больше красный, либо розовый, ну, что-то такое, чтобы был все-таки он не, одно, не однородного какого-то а, ультрамаринового да, оттенка, а где-то все-таки мелькала, где-то больше такая краснинка, розовинка беру краплак красный и уже по линии стыка неба и воды я прохожу этим оттенком и аккуратненько все это дело растушевываем то есть смотрите чем четче у нас будет граница неба и воды тем у нас она будет как бы ближе чем более растушевана то есть тем наша даль будет Дальше. Вот я беру индиго с ультрамарином, можно чистый индиго, какие-то такие вот типа волночки показала, как бы дала понять, что у нас там небольшие волны. Да, естественно, там, где волна плотнее, там она темнее. То есть, ну такие вот показала. То есть не будем заморачиваться да, в эти детали. То есть дали каких-то темных волночек теневую индиго проложила под волну то есть волна там где она у нас заворачивается там она идет на просвет она водичка там тоньше она светлее у основания где плотнее там она все-таки темнее и вот эта набегающая пена светлая на темном вот, вот темный на темной основе будет классно смотреться ярче то есть опять-таки контраст, да, везде этот контраст, всегда я про него говорю, никуда от него не уйдешь. Светлую полосу проложила таким каким-нибудь, пока что персиковым оттенком, это можно неаполитанскую, можно опять-таки желтый-красный на белилах, что-то такое. И вот здесь ультрамарином тонким слоем закрашивать смотрите слой должен быть тонкий И если вам допустим нужно сделать ультрамарин посветлее не обязательно брать белила белила пока сейчас аккуратно просто сделайте его пожиже то есть будет разбавителя больше а самого пигмента краски будет меньше и тем самым он у вас будет светлее Цвета вот такой неаполитанка, умбра, здесь я умбру вместо коричневого натуральную использовала, Флаг красный, либо розовый, вот что-то такое, вот заполняем. Это песочек, но на него натекает, знаете, водичка. На бережочек, раз так натекает, и а потом обратно в море. Вот этот мокрый песочек, вот эту вот тоненькую водичку мы показываем. Не горизонтально, а вот под такими вот э, слегка диагональными, как бы она одна на одну наплывает. И внизу белый кусочек остался: это у нас будет здесь сухой песочек без водички. Э, умбра с неаполитанской. Либо опять-таки берем желтый на белилах и туда чуть-чуть побольше умбра, чтобы такой вот был песочный оттеночек. Желтый с белилками, сюда вот побольше свечения добавляю. Водичка там искрится, она все-таки будет посветлее. И сюда, в эту сторону, тоже немножко добавляю. Делаем оранжевый оттенок этой же скошенной кисточкой. Вот сейчас процарапать можно, где у нас будут облака. И вот самым-самым краешком кисточки я начинаю. Облака пишутся, чем они ближе у нас, ниже к линии горизонта, тем они у нас будут тоненькие, маленькие, никакой там сильно фактуры не будет. Да? Кисточка вот у меня синтетика, видите, она такая распушенная. И она дает интересные такие вот эффекты. То есть не плоско, не тонко пишет, да, она такая распушенная. И здесь вот по диагональке, и примерно у нас вот эти длинные облака, они начинаются, то есть с права налево идут, да, примерно до того места, где у нас будет кораблик. То есть как бы всем своим движением направляют они внимание зрителя, да, на кораблик, то есть, все, внимание к нему. Как бы если бы мы смотрели стрелочки, да, указатели вот, то есть, все детальки в картине у нас оказывают, что вот у нас вот посмотрите, здесь кораблик, облака, да, там все это. И опять-таки линии горизонта они у нас более горизонтальные. Чем выше, тем они у нас уже какой-то наклон имеют, какие-то формы коротенькими мазочками, пока вот оранжевым цветом, но варьирую. Где-то добавляю красный, где-то краплак красный. Можно просто оранжевым пока. И вот ближе к кораблю, там где они у нас, да, у нас они такие более уже тоненькие становятся, а в края картины они уже потолще. Пальчиком аккуратненько, аккуратненько, не надо перетирать всю прям идеально ровно. Слегка-слегка просто смягчаем. Пальчик периодически протираем, чтобы было Работа была чистенькая. Легонечко смягчаем. Видите, получается уже такое более сложное. Нет. То есть, в принципе, чего мы сложного? Да ничего, да, не сделали. Как бы нанесли мазочки и втерли. А уже, смотрите, уже, да, как бы, оно довольно-таки интересное. Беру фиолетовый оттенок. Опять-таки, краплак красный с ультрамарином. И начинаю. Выше на работе у нас такие они будут фиолетовые облака темно-фиолетовые. А ниже уже будем спускаться, они будут такие более как грязно-красные, что ли. Вот такие. И пальчиком опять-таки легонечко смягчают. Вот здесь немножко фиолетовых. Здесь посмотреть, главное, чтобы они были какие-то разнообразные, интересные. То есть форма у них какая-то. Самое главное, чтобы не было одинаковых от одинаковости вот этой вот все уходим стараемся делать чтобы одно на другое не было похоже и вот так вот наносим эти фиолетовые справа слева и пальчиком легонечко легонечко как бы даже не растираем а просто как бы слегка втаптываем туда делая их более мягенькими вот здесь немножко и варьируем то есть уже смотрим чуть ниже мы добавляем уже больше кроплака то есть чтобы такой вот он бы, были красноватые уже к низу здесь прям вот так вот смело проведу волнистой такой линией и пальчиком уже делаю вот эти закругления. К линии горизонта вот даже умбры добавляю. И все это дело опять-таки растушевываем. Делаем их и мягкими, и воздушными. Кроплачок. И пальчиком опять растушевали. Здесь вот добавляю краплак. И тоже пальчиком растушевываю. Пальчиком растушевываю, накручиваю. Прям не просто тру вот как-то на одном месте, да. Вот тоже пытаюсь пальцем создать такие вот завиточки какие-то, круговыми движениями. То есть создаю вот эти вот макушки, пушистость облаков. На светлом фоне тоже покажем, ну чуть-чуть, прям буквально одной ворсиночкой, капельку-капельку, такие тоненькие черточки, напоминающие облачка. Еще потемнее в краплак добавляю умбры немножко и более темных. Видите, потихонечку, не спеша, потихонечку добавляем объема нашим облачкам между ними вот я беру белила желтенькую и кое-где я добавляю таких оттенков немножечко где-то вот если большое такое темное пятно я добавляю разбиваю его более светлыми кое-где вот так вот слегка слегка И тоже эти вот светлые желтые, легонечко-легонечко, можно кисточкой, можно также пальчиком аккуратненько смягчить, сделать их помягче. Вот белилки с краплаком розовым тоже наношу сюда же, но этот оттеночек у нас будет в основном преобладать где... Непосредственно самое светлое место, да, это вот а, где-то в области кораблика, где-то вот здесь. И опять-таки, чтобы они таким прям бельмом светлым не были, то есть придавливаем их немножечко пальчиком. Втираем. Вот на видео я смотрю, вижу, что бледная какая-то картина смотрится, не знаю Почему? Фотография вот внизу, где референс, да, не референс, а готовая работа, которая написана, она вот больше реалистичные цвета, чем на самом видео, не знаю почему так, или может света много, но убрать если свет, тогда вам вообще ничего видно не будет, то есть тоже плохо. Значит белила, краплак красный и туда умбрачки немножко таким вот краски очень-очень мало на кисточке. Показываем кое-где мы наметили индиго волны и теперь намечаем более светлые какие-то участочки, но тоже их втираем. И вот такие вот э, э, волночки, да, показываем, как бы уже, ну, ближе к нам. Чем дальше, тем они будут короче, более такие мелкие. Чем ближе к нам, тем они уже больше будут похожи на какое-то движение волны. И мягенько-мягенько смягчаем, чтобы они такие дымчатые были. Белила, краплак розовый, желтый. Вот эту вот полосу нашу светлую над волной проходим, делаем по светлее таким вот персиковым оттенком. Наметила сначала персиковым оттенком, а потом в области, где кораблик, сделала желтенький с белилками еще ярче. Кисть-лайнер. Помним про тонкие линии, как я да, объясняла. То есть делаем красочку жиденько. И чтобы кляксочки никакие не висели, то есть лишнюю снимаем, прокручиваем с кисточки. И вот эту рябь более голубоватым теперь. То мы делали розоватые, да, то есть разные оттенки будут в море. И более розовые, и такие вот голубоватые. То есть тоже волнообразно наношу. Где-то работаю, вот прям прикладываю, да, все плоскости лайнер. Где-то прям самым кончиком. И кисточкой-щетинкой смягчаю. Очень аккуратненько, нежно, не надо ничего давить. То есть легонечко-легонечко движения должны быть легкие чуть-чуть побрызгаю жиденько и сделаю таких вот плечочков и на наших вот этих вот а, волночках до да, которые маленькие слегка такими вот прикладыванием указываем как бы пен здесь а, форму им создаем они обычно выглядят а, как вот крыша на домиках что-то напоминающее треугольнички не то что прям совсем до да, треугольники а вот такие вот как бы вот видно, да, они так как бы слегка треугольные. То есть и сильно их так вот задирать не надо, вот эти вот макушечки тех волн. То есть у нас тут не шторм, а то есть небольшие волны. И вот так вот показали, легонечко-легонечко. Только не белым. Здесь вот так вот проводим волна наша. полусухой кисточкой еще дополнительно индиго затеняю под пеной где у нас будет толщина волны до да, самое темное место затемняю здесь вот тоже где она уже к берегу подходит затемняю и тушевываю плавно а здесь вот в эту сторону так вот, быстренько-быстренько нанесла. Такое движение задала. Лишнюю границу песка и воды я слегка-слегка прошла растушевать. Делаю темно фиолетовый оттеночек. Беру кисть свою, скошенную, и вот здесь, прокручивая кисточку, придавливая, как бы создаю такими вот, пришлепываниями до да, прокручиваниями а, создаю вот эти вот закругленные волны чтобы они и внизу у нас были красивые какие-то до да, форма и верхушечки тоже вот светлую часть можно также посветлее оттенок сделать можно синтетикой но удобнее щетинг вот на уголок набираем прям на уголочек красочку на самый самый уголок и вот так вот пристукивая, так больше оно щетиной похоже на пену. Именно вот что оно там а, такое вот пушистое, пенное, брызги эти. Синтетика все-таки таких эффектов не дает. Полностью темно-фиолетовую нашу подложку не закрываем. Для того, чтобы у пены был объем. То есть там и темные оттенки есть, да и светлые. И более пастозно уже можно выложить самые-самые какие-то светлые. Вот прям, видите, плохо видно. Ну, прям вот клякса такая большая, белилок. И вот я ее снимаю прям. То есть она... Свет у нас любит пастозность. Да, это я тоже постоянно повторяю. То есть его можно выкладывать уже более светло. Кисть вот так вот раздавливаю, чтобы она распушилась. И красочку набираю, прям вот натыкиваю. То есть не приглаживаниями какими-то набираем, Видите, вот такая распушенная кисточка. И мы покажем, какие то вот брызги легкие. Легонечко-легонечко, легкими касаниями оставляем такие вот небольшие брызги. Не надо их делать очень много. Как бы немножечко добавим для интересности что Подул какой-то ветерок, да, и полетели брызги. Если переживаете, что может не получится, кисть протерла. И вот остатками то, что там она выпачканная, да, вот это вот добавили такой полосатости. Если боитесь, что не получится брызг, лучше тогда уже не делайте. Очерчиваю умбра с краплаком красным. Вот эту вот границу песочка. И вот эту нанесенную полосу, да, темно-красную, такую красную, я ее растягиваю вот туда по направлению, да, вот, по диагоналечке. Край ее делаю такой вот волнистый, неровный. Ну, как вот водичка набегает, она же не бежит у нас в какой-то ровной линии, да. Она там одна волна, потом, ну, вот это вот Вода на песочек, да, она там один прилив, второй, они так волнисто. Жиденько-жиденько нежно-голубой оттеночек, и вот так вот пенки, которые по волне вот так вот, спускаются, тонкой-тонкой линией разнообразно, можно плоско держать, так водить. Здесь главное, чтобы не были они, знаете, какие-то прям очень-очень правильные. Чем они вот это кривоватее будут, тем будет более естественно смотреться. И что еще? Хотелось по этому поводу сказать, так как у нас волна не сильно высокая, то есть и изгиб им не делайте сильно, сильно не изгибайте их, потому что более пологие они получаются надо делать их здесь, потому как волна не невысокая у нас все-таки. И вот здесь немножко пенки тоже так вот притоптала кисточкой щетинкой. И вот здесь немножко тоже чуть ниже тоже каких-то какой-то пенки покажу. Вот здесь меня отвлекли, я нажала на паузу и прорисовала кораблик уже без этого. Ну что я сделала? Кораблик я сейчас сотру и заново вам нарисую его, да, чтобы показать. А по поводу водички на песке, то есть я также натыкала край границы пенку, да, и светлым цветом персиковым волночки показала и показала потом чуть-чуть... Краплак с коричневым волночки. И также их щетинка легонечко смягчила. В принципе, все, больше ничего не делала. А кораблик вот я стираю сейчас заново вам его покажу, потому что как бы нечестно, да? Самый такой главный герой. А показать не получилось. Ну, бывает так, отвлекли. Беру неаполитанская с белилками, с желтым прорисовываю таким цветом, светленьким. Паруса, но берем здесь оттенок не самый светлый, потому как еще нам надо будет высветлять. Кисть взяла синтетику, но уже поменьше. Тоже она такая скошенная. Можно это делать, вот мачты, потом внизу паруса там крепятся к балкам. Я не знаю, как они правильно называются, но такие вот балки будем называть их. Вот. Можно сделать такой кисточкой, кто умеет, да. Если не получается, можно сделать лайнером. Здесь добавим такой маленький красненький флажок, пускай висит у нас. А, более желтоватые оттенки вот на паруса пилилки с желтым. Индиго сделала там вот у нас сама корма, да, там или что-то. А, Коричневато-красным оттеняем. Вот здесь вот парус коричнева это красным тоже уголок там вот какая-то деталь какая-то точечка или может там какие-то веревочки крепятся там к ней то есть что-то такое показано ну то есть создаем интересность чтобы он не был скучный вот взяла красным какие-то пятнышки показала возможно там какая-то люди, возможно это вечеринка какая-то да, то события, люди там плавают. Светлых моментов, возможно там какая-то каютка. Э, около красного поставила тоже так вот буквально. Я не знаю даже что там, вот честно, просто поставила, чтобы было интересно, что там и красные, и светлые оттеночки. Вот блеканула чуть-чуть по корме этой яхточки. Темных каких-то деталей поставила, еще вот здесь с этого края справа красненького добавила. Ну, то есть, создаю, чтобы было глазу за что зацепиться, чтобы там человек смотрел и думала, что там такое, какое-то движение. Да, не просто оно ну, там черное и белая парус а и все, как бы, да, ну это скучно. То есть создаем какую-то интересность. Вот здесь, на мачте, какие-то наверху около флага какие-то черточки маленькие детальки на парусе тоже какой-то рисунок и что-то мне захотелось такое эти волнистые линии нанесла типа может там на парусе название какое-то может или что-то ну, это, это это моя уже фантазия там как на самом деле я не знаю вот чуть-чуть высветляем мачты Беру белилки, прям уже пастозно беру на лайнер. И кое-где на парусах, добавляю, да, такие прям пастозные белые мазочки. Для того, чтобы она у нас прям светилась, да, ярко была видна. Индиго с голубой брызгаем на песочек как мы делали блечочки на море, так и здесь побрызгали красноватых, коричневатых, побрызгали на мокрую водичку более таких вот персиковых, жиденько делаем и брызгаем. Я взяла синтетику, но лучше брызгает, конечно, щетинка, если щетинкой делать. Они ворсинки у нее более пружинистые такие удобнее. И соответственно кисточкой чуть-чуть, легонечко все это дело растираем. Вот здесь я прям щетинкой беру светлый оттеночек и легонечко, легонечко не сильно давя наношу вот эти вот волночки. Как бы показывая движение, да, в, как, в какую сторону у нас двигается эта водичка. Смягчаю. Пеночки еще добавляю и тяну ее вот тоже. Видите, вот от, от как бы края туда вот в стороны правую вправо левую влево такими примакиваниями добавляю еще света более пастозно показываю эту пену можно в принципе если как бы боитесь этот песок пену, да, можно просто водичку сделать какую-то волну там вот поближе смотрите, видите, очень-очень тонко написано, то есть пастозности никакой в небе нет. Очень так все тоненько. Вот яхта уже более пастозно написана, так как она у нас такая более яркая, светлая, да? Вот пена, тоже яркие светлые мазки, самые яркие, они пастозно написаны. Там, где волна, волна у нас в тени, там у нас нет пастозности. На песочке вот тоже водичка, тоже пастозность. То есть там, где свет, там есть пастозность. Там, где тень, там ее нет пастозности. Ну, вот такой сюжетик получился. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, включайте колокольчики, ждите новых видео. У нас они выходят понедельник и четверг чего-нибудь придумаю еще для вас интересного. Ну, а на этом пока все. До скорой встречи. Пока-пока!